Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня в прямом эфире Анна Колантерна. Я вас приветствую! Тема нашего сегодняшнего эфира называется «Считаем деньги». Я вас сегодня познакомлю с удивительным, очень интересным человеком, с которым я очень хотела познакомиться. И он, конечно же, случайно оказался в моих знакомых. Мы сейчас его ждем и мы будем отвечать на ваши вопросы. «Здравствуйте, Илья! Наконец-то! Я сейчас отключу комментарии! Скажите, пожалуйста, что-нибудь, чтобы понять, как вас слышно». Всем привет. Очень Всем интересно. привет. Вас слышно прекрасно. Так, Илья, здравствуйте. Я сначала хочу для своих зрителей рассказать, как я с вами познакомилась. Илья, разработчик, человек, который придумал и воплотил в жизнь совершенно потрясающий, на мой взгляд систему подсчета денег, ведения э бюджета, которая называется Coin Coinkeeper. Удобнее и эффективнее программы я не видела, хотя я перепробовала очень много, и я все время тестирую какие-то новые в силу своей, так сказать, профессии что ли. Вот. И, конечно же, мне было очень интересно. Я мечтала познакомиться с таким человеком, который так умеет лихо <смех>, считать деньги. И, конечно же, как я люблю, совершенно случайно, так получилось, что мы познакомились. Знакомь. И теперь я для своих зрителей вас пригласила, чтобы вы рассказали, потому что я со своей стороны рассказываю, как могу. Я психолог. Зачем считать деньги? да? Мне очень интересно. У меня первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, почему вы решили написать вот такую, вот создать такую, такое приложение, которое будет помогать людям считать деньги? Что вами двигало? Ну, очень простая мотивация. Я думаю, что как и всеми, кто ну, создает новые продукты, я пользовался уже к тому моменту, лет 5-6 существующим на тот момент приложением одним из, и считал деньги, и мучился, потому что, чтобы ну, естественно, считал руками, это было там 10-15 лет назад. Я каждый, каждый расход, каждый доход заносил руками, и все это было очень э, долго, э, нужно было там из списка выбрать сначала откуда я потратил деньги, потом куда, потом там в календарике выбрать дату. Э, это все было очень неудобно, и в какой-то момент э, в компании, где я тогда работал, возникла идея, что э, давайте, может быть, сделаем сервис для учета расходов, э, ну а я, собственно, таким сервис, сервисом пользовался и, и очень хорошо осознавал боль тех людей, которые а, такими сервисом пользуются. И начал об этом думать, и вот в какой-то момент мне пришла идея о том, что вместо вот этих всех выпадающих списков нужно сделать какой-то интерфейс, который позволит одним движением указывать, откуда и куда э, перенести деньги. Тогда очень популярны были игры э, там, типа э, Cut the Rope, э, Fruit Ninja. В общем, появились игры, э, которые, в которых можно было не просто тапать по экрану, но и э, переносить, передвигать что-то. Э, тогда это было ну, что-то новое в 2011 году, это было что-то новое айфон только появился, и, собственно, вдохновившись этими играми, я, я понял, что вот можно можно сделать интерфейс серьезного приложения чуть, чуть менее серьезным и более удобным и соответствующим тем, тем трендам разработки мобильных приложений, которые на тот момент как раз формировались. И вот, собственно, так, если коротко, если получилось коротко. Да, спасибо большое. Мне действительно, что очень нравится в этом приложении, то, что оно действительно напоминает игру. Ну, по крайней мере, легкость пользования совершенно очевидна. Это точно. А в связи с этим у меня вопрос. Все-таки сейчас двадцатый год уже скоро, двадцать первый. Не устарело ли приложение? Что вы новенького нам приготовили? Наверняка приготовили Да, то, что то, что приложение устаревает и рано или поздно устареет, мы поняли еще несколько лет назад. Очевидно, стала тенденция, что Ну, рано или поздно и уже в какой-то момент это стало реально возможным. Операции из банков можно будет выгружать автоматически. И э, в тот момент, э, там, в 2017 году, э, звезды сошлись таким образом, что э, и, и мы э, немножко там, устали от, от сложностей технических, связанных с, с CoinKeeper на тот момент, уже много лет существовавшим. И, э, и вот эти автоматические э, способы добавления операций не очень укладывались в интерфейс э, монеточного, и, монеточного, монеточного приложения. И мы уже начали думать немножко вперед о том, каково вообще будущее таких сервисов, как мы, во что мы превратимся там, через 5-10 лет. И со всеми этими мыслями мы решили сделать новое приложение. И вот в прошлом году его выпустили. Оно называется CoinTiped3. И оно, собственно, основано на той идее, что э, как раз вот ручное добавление операций, оно уйдет рано или поздно в прошлое, по крайней мере, э, существенно на порядок снизится необходимость его использования. То есть, ну, может быть, там раз э, на, на 10-20 раз нужно будет что-то оплатить наличными, но в целом. Люди в основном сейчас платят картой. Поэтому мы построили интерфейс вокруг собственно, вот, автоматического импорта. И, и даже пошли дальше. Мы, когда его задумывали, мы, мы, мы думали о том, что нам, мы сможем импортировать операции из банков, но не сможем их правильно для каждого пользователя с учетом его индивидуальных категорий. Не сможем их распределять. Но даже эту проблему нам удалось решить. Мы сделали очень умный алгоритм, который по историческим данным конкретного пользователя и всех наших пользователей в целом старается угадать подходящую категорию среди бесконечного, по сути дела, списка возможных. И, собственно, у нас это получилось. У нас... Больше чем 90% правильность распознавания, то есть мы видим, что где-то 5-7% операций люди потом корректируют, то есть мы неправильно угадали, очевидно, но 93-95% мы угадываем правильно. Это очень супер, это очень классно. Я все время думаю о том, что до чего техника дошла, и, конечно, то, что происходило с нами еще 10 лет назад, и то, что происходит сейчас, и что будет через 10 лет, мне, например, сложно представить, как и многим другим, конечно же. Илья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, зачем считать деньги? Например, мой, меня научил считать деньги мой муж. Пока я их не считала, они у меня как-то и не собирались. Но как только я начала вести подсчет, и, собственно, это основа моего марафона финансового, да, то есть. Я говорю о том, что деньги считать — это острая необходимость. Что вы думаете по этому поводу? Ну, для меня, я думаю, что для многих, для многих других людей сама, сам процесс подсчета денег и знание, куда они ушли, сколько их осталось, это элемент спокойствия, элемент безопасности. То есть мы, мы хотим, все, хотим чувствовать себя защищенными, хотим чувствовать себя уверенными в текущем дне, в завтрашнем дне. И безусловно, деньги тут играют очень большую роль в нашей вот этой уверенности в будущем. Мы хотим быть уверены, что нам денег хватит, что они копятся, что мы купим в итоге то, что хотим, но ну, это там в, в идеальном случае, а в, в случае многих людей мы там не останемся совсем без денег в какой-то момент. Поэтому я, я верю, что учет не только расходов, но и учет, собственно, остатков и, и понимание того, что этих остатков там, хватает на, на все необходимое, это, собственно, такая основная мотивация для, для учета денег. Не всем хватает терпения для этого, это правда. Многие люди там начинают пользоваться, в какой-то момент бросают, потому что там пропустили несколько дней, и все уже, вся, вся система порушилась. Именно поэтому мы, мы стараемся, как, как можем, облегчить вот этот вот. Не, не, не всегда приятный, необходимый ежедневный труд по, по занесению последних расходов, доходов. Я как раз считаю, что вот этот вот труд по занесению расходов, доходов, особенно своей собственной рукой в блокнот, это очень полезная вещь. Это образует новые нейронные связи, но я со стороны психологии к этому, естественно, подхожу. И я еще подхожу к тому, что когда человек знает, э, планирует вернее свои расходы, то его ум начинает другими способами искать еще другие источники доходов. То есть тут уже подключается бессознательное, которое начинает изыскивать новые пути. Потому что э, я противник того, чтобы экономить, я сторонник того, чтобы больше зарабатывать. Uh, что вы думаете по этому поводу? Помогает ли программа CoinKeeper <coughs> находить новые источники дохода или хотя бы мыслить в другую сторону? Um, ну, я немножко вернусь назад. Я, безусловно, согласен с тем, что привычки – это очень хорошо, и привычка заносить расходы она ведет к привычке следить за расходами. Um, Понятно, что облегчая эту привычку, мы немножко нарушаем вот этот цикл закрепления, и мы сейчас ну, стараемся его перенести с, с момента занесения расхода на момент отслеживания попадания в, в свой бюджет. То есть, да, мы помогаем, облегчаем необходимость записывания руками, но мы не никак не облегчаем пока необходимость следить за тем, что что вы попадаете в свой бюджет, что вы находитесь на на том на том уровне расходов, который собственно на котором вы хотите и, и планируете находиться. Я думаю, что это закрепляется вот на этом уровне эти привычки, эти нейронные связи. Что касается вопроса, помогает ли коинкипер находить новые источники дохода и перестраивать свой майнсет на эту волну. Я бы хотел ответить, что да, но, наверное, пока, пока еще мы не, не дошли до этого уровня. Хотя, безусловно, я, я вижу это как эволюционный этап развития. Сейчас мы, мы показываем текущую ситуацию но мы очень мало говорим о том, как эта текущая ситуация текущими темпами преобразуется в будущее. Ну, по крайней мере, в сервисе, потому что помимо сервиса у нас еще есть тоже образовательные сейчас мероприятия, мы проводим вебинары, курсы, и вот там мы стараемся донести большую картинку, которая заключается в том, что Каждый, каждый месяц да доходы и расходы если доходы больше расходов образуются остатки они прибавляются к остаткам прошлых периодов месяц в месяц копеечка копеечки год в году и в итоге в принципе можно построить ну, траекторию условно этих этих остатков да и можно понять какой капитал образуется в, в 50-60 лет, да, когда мы, я надеюсь, выйдем на пенсию и понятно уже, мне кажется, всем, что эта пенсия не будет государственной, вернее, нам не стоит рассчитывать на то, что, это будет, что мы будем хорошо и, и так же хорошо, как и раньше, жить на государственную пенсию, поэтому нам нужно заботиться об этом Сейчас и, и вот эта вот картина, да, которую мы хотим построить, которую мы хотим донести до наших пользователей, она, конечно, должна неизбежно ну, показывать, чего не хватает, да? И не хватает может быть могут быть как излишние расходы, так и и недостаточные доходы. Вот. И, собственно, это должно подталкивать как раз людей к поиску каких-то альтернативных способов зарабатывать, ну в том числе там, инвестированием, в том числе какими-то э, дополнительными заработками, в том числе на основном месте работы, где ну, мы там, строим карьеру и так далее. Вот. Это все, безусловно, мы, мы хотим и планируем сделать. – Очень здорово! Вы, когда говорили о сверхрасходах да, или там недостаточных доходов, у меня промелькнула мысль, и я ее так отследила, очень смешно было самой, что для меня сверхрасходы могут быть в первую очередь, ну, поскольку я веду марафон по похудению, это, который называется «Матрица стройности», как показывает опыт, люди очень много тратят на еду. То есть, действительно, у нас вот это вот сверхпотребление, именно относящееся к еде, оно прямо зашкаливает. Вот. И мне, конечно, было бы интересно посмотреть, посмотреть статистику, но я думаю, что это что-то из области фантастики, сколько люди тратят вообще именно на еду. Давайте поговорим тогда о другом сейчас. Мне очень Важна и интересная тема финансового образования для людей. Именно поэтому я создала эти финансовые марафоны, их два. Один я провожу с Леной Длиновской, который называется Расширение финансового сознания. И второй, который я провожу уже сама, который называется Финансовый ключ, который относится только к психологии и к мышлению богатых людей. Но я чувствую, что мне меня прямо остро не хватает именно образовательных программ уже о том, как непосредственно работать с деньгами. Вот именно со стороны человека, который занимается этим профессионально. Я хочу вас спросить. Первое, что я замечаю у людей, в чем не хватает образования, это что такое подушка безопасности, для чего она нужна? Знаете, какой самый частый вопрос? Аня, я там отложила там, условно тысячу чего-то там, какой-то валюте, неважно, можно их потрачу, там на что-то, на, на образование, например, да? Я... Мне хочется сделать вот так. Что вы думаете по этому поводу? Расскажите. Подушка безопасности — это, это такое, такое базовое, наверное, в каком-то смысле гигиеническое средство для того, чтобы чувствовать себя спокойно в... В финансовом плане. Да. Считается, что подушка безопасности это, это деньги, которые, которые отложены на случай, если вы внезапно теряете источник дохода совершенно неожиданно и, и бесповоротно и полностью. Да. И вот на следующий день вам нужно там тратить, ну, делать какие-то обычные траты, и эти деньги, как бы этих денег взять неоткуда. А, считается, что подушка безопасности а, должна быть в районе 3-6 месяцев, ну, как минимум три месяца, а, расходов, которые являются совершенно обязательными. То есть понятно, что в случае какой-то резкой смены а, ситуации жизненной, да можно на многом начать экономить. Да? В, в обычной э, хорошей ситуации мы там откладываем какие-то деньги на себя, на то, чтобы себя порадовать. Ну, откладываем и тратим. И эти траты, конечно, можно сразу урезать, да? но какие-то траты урезать нельзя. И вот нужно прикинуть, сколько этих трат в месяц происходит умножить там на 3, а лучше на 6. но ну, это уж совсем какая-то крайняя ситуация. И, соответственно, вот это, вот эти деньги, они должны лежать в очень ликвидных, очень низкорискованных инструментах. Ну, опять же, большинство финансовых консультантов рекомендуют держать их в депозите. Мне кажется, что Опять же, в текущей ситуации депозит это не самая выгодная история, при этом с депозитами, как показывает опыт последних десяти лет, тоже случается немало плохих вещей. Поэтому это может быть не обязательно депозит, это может быть и там, государственные облигации, и, ну, в конце концов, валюта. В каком-то смысле тоже навсегда да, является защитным, учитывая ее постоянное и резкое дорожание. Вот вот такая вот вещь, подушка финансовая подушка. Да, я как раз хотела вас спросить по поводу того, как хранить, мы вы уже ответили на этот вопрос. А как вы относитесь... Нет, не такой вопрос. Я хочу задать вам вопрос по поводу распределения денег. Как вы считаете, как их необходимо распределять? Вот, вот получил человек сумму. И есть теории различные, что нужно какой-то процент отложить на подушку, какой-то процент отложить на то, что он копит, какой-то процент там на образование и так далее. Есть ли да. формула? Есть, есть несколько разных формул. Я там, иногда тоже провожу лекции по, по финансовому планированию личному и готовясь к ним я там откопал наверно три-четыре разных способа организовывать свой бюджет расходов. Да, там есть и и формулы там десять процентов на сбережения 10% на образование и так далее. В общем-то, фо формул много. Какая из них правильная, мне кажется, может решать каждый человек. Я лично для себя исхожу из того, что есть какие-то расходы обязательные, и, ну, собственно, от них никуда не денешься есть какие-то расходы, которые мы делаем для себя. Ну, условно, мы... Поход в ресторан не является обязательным расходом. Мы, мы это делаем, чтобы, чтобы порадовать себя, чтобы хорошо провести время. И бюджет на это, безусловно, должен быть. И тут каждый человек определяет этот бюджет сам для себя. Но нужно очень хорошо понимать и, и помнить о том, что ну, можно потратить все деньги на себя. Но это деньги, которые мы у себя будущего забираем сейчас. То есть каждый, каждый несэкономленный рубль, да, это, это рубль, который мог бы быть вложен в там, ну, сохранен каким-то образом, инвестирован и потрачен в будущем, когда, опять же, возможно, мы будем зарабатывать меньше или вообще не будем зарабатывать, потому что, ну, уже будем старенькие и не, хотим, не захотим работать. И мы вот эти, эти деньги сейчас берем у себя же будущего. Поэтому здесь очень надо хорошо посмотреть на то, сколько вот на баланс того, чтобы порадовать себя сейчас и, и позаботиться о себе в будущем. Для этого нужно вот построить некую долгосрочную картинку, хотя бы банально, без всяких там коэффициентов инфляции или там доходности. Просто посчитать, вот сколько денег вы заработаете за всю свою жизнь. Вот примерно примерно, да, там в этом году, а в следующем, а в течение следующих 10 лет, 20 и так далее. И посмотреть, сколько денег вы потратите. Ну, обязательно или для себя по желанию, да, и сколько денег вы хотите, чтобы у вас осталось, ну, при выходе на пенсию, чтобы там эм, сохранить тот э, темп трат, который у вас был до, э, ну, когда у вас был, был постоянный источник дохода. Вот. И э, вот, это, вот, вот этот процент, там, 10% сбережений или, или 20%, он, он должен формироваться, исходя из этой мысли. Для тех, кому уже там немало лет, кто не начал с 20-25 откладывать, этот процент должен быть больше, потому что ну, меньше времени осталось, чтобы сформировать этот капитал. Поэтому я бы сказал, что универсальной формулы нет, но ее можно довольно легко там, прикинуть на одном листочке бумаги. Да, и я считаю, что это прямо очень важный показатель. Я пытаюсь эту мысль донести ну, людям, Потому что, к сожалению, почему-то люди думают о том, что они бессмертные, и что они будут зарабатывать всегда, и что, в общем, как-то так очень легкомысленно относятся именно к своей пенсии. А как вы относитесь к пенсионному страхованию вообще в глобальном смысле? Ну, я, если честно, перестал следить там за личным своим пенсионным счетом, и э, в принципе не считаю, что это как бы, какой-то ну, какая-то надежда у меня должна быть на эти деньги э, не на государственную э, ну а что касается там какого-то э, есть там накопительное пенсионное страхование и так далее э, мне кажется, что э, с учетом того, что в целом процентные ставки э, ну, они снижаются во всем мире, в России они, они тоже снижаются, инфляция снижается. Тот процент, который берет на себя управляющая компания, он, он довольно высокий. Особенно вот, вот эти фонды. Они, как показывает, опять же, практика, новости, и если за ними последить еще более пристально, чем я последил, наверное, можно найти много доказательств того, что, что ну, деньги там э, тратятся неэффективно вернее mm -hmm. инвестировать эффективно mm -hmm. и, и тратится тоже я буквально там общими какими-то мазками могу себе нарисовать эту картину и уже уже она меня совершенно от этого инструмента отталкивает. Поэтому я, я вот надеюсь только на свой собственный там, опыт, ресурс и, и умение. В том, чтобы правильно инвестировать. – Хорошо. Тогда вопрос для 30-40-летних людей. Я так очень условно взяла, очень средний, потому что мне-то сильно сильно за 40. Да? И наши зрители тоже есть и молодые, и люди постарше. Я понимаю, что инструментов инвестирования очень много. Куда бежать? На какие обучающие программы? Мне очень часто задают этот вопрос. Что предлагает ваша компания? Что вы можете порекомендовать? С чего начинать? Вот так. Uh, ну, я, я могу сказать, что uh, в целом uh, на рынке сейчас много-много uh, толковых программ. Uh, и, в общем-то, uh, много и... Uh, много и, и не очень толковых, но я, наверное, не скажу, что есть какие-то откровенно вредные. Вот. Mm -hmm. Поэтому в целом сейчас, сейчас можно выбирать, сейчас можно там последить за, за тем или иным блогером, за тем или иными курсами, почитать отзывы, и в целом выбор довольно большой. Не, не буду говорить о том, что там, идите только к нам, и только мы вас правильно научим. Есть, есть много очень толковых курсов. У нас есть свой, сейчас идет набор, это, это двухнедельная программа, где мы как раз рассказываем о том, как построить свой личный финансовый план. Мы пока не рассказываем о том, как правильно инвестировать. Это, это будет там тема отдельного, отдельного нашего курса, который мы сейчас разрабатываем. Но э, э, нам кажется важным э, хотя бы для начала выстроить картину вот такого долгосрочного финансового планирования э, у человека. И э, здесь на самом деле есть два таких больших аспекта. Один, безусловно, психологический, потому что я, я безусловно согласен, что вот это все начинается с головы. И идея и уверенность в том, что нужно сберегать, инвестировать и так далее, она должна появиться у человека внутри, не быть навязана извне. Он должен очень хорошо понимать, почему она такая появилась и, и какие, какая у него мотивация в глубине души лежит. Это очень важно. Но второй важный вопрос это вот умение считать и понимание того, что цифры это на самом деле ну это не друг и не враг, но это помощник. Это, это очень удобный помощник, которым который позволяет нам на самом деле довольно детальную и ясную картину будущего построить. И вот мы большой упор делаем именно на том, чтобы рассказать, как, как, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы э, вот эту вот э, картину будущего в цифрах построить. Очень здорово. И где можно, на каком аккаунте можно посмотреть эту программу, как туда попасть и так далее? Um... Можно, можно зайти на наш инстаграм-аккаунт «Правил денег» mm -hmm. и там подписаться на него, почитать то, что мы там пишем, рассказываем. И в шапочке есть ссылка на, собственно, на наш блог, на, на наши курсы. вот Можно зайти на страницу coinkeeper.me. Это наш сайт, где тоже можно ознакомиться с нашими курсами и в целом про наше приложение почитать и про те новые продукты, которые мы делаем. Вот, наверное, таким образом можно про нас узнать побольше. Спасибо большое. У вас очень интересный аккаунт, и я их с удовольствием читаю и все время сталкиваюсь с какими-то очень интересными советами. И я сейчас хочу вам задать вопросы от наших читателей. Вот есть такой вопрос интересный. МАрт um, автор. <с> такой аккаунт. И вопрос. Я перестала тратить. «Я деньги вкладываю в себя, в хорошее настроение, я их инвестирую в свое здоровье, в лучшее будущее». Илья, как вы считаете, формулировка имеет значение? То есть я потратила деньги или я инвестировала? Что с вашей точки зрения правильнее? Я, я думаю, что формулировка имеет значение для, для человека, для самого. Ну, то есть если для этого человека формулировка имеет значение, значит, она имеет значение. Здесь э, важно важно помнить о том, что, что можно инвестировать в себя настоящего, а можно инвестировать в себя будущего. Именно про это, собственно, ну вот я и говорил последние там, 10 15 минут, что очень часто мы у себя настоящего, как бы мы это ни называли инвестициями в себя настоящего, или или тратами на себя настоящего, но мы забираем у себя будущего. И э, здесь э, ну, для меня формулировка не важна, э, но важна суть. Если для, для человека важна формулировка, ну, я тут не буду твое, своего мнения навязывать. Я понимаю, я просто говорю об этом, что есть транжиренка, есть инвестирование. То есть можно просто слить. Ним... Деньги, да, можно и положить, и когда то с к этому подходишь, что совершенно другая энергетика, и по-другому они приходят в большем количестве и так далее. Ну хорошо, интересно такое мнение. Илья, скажите, пожалуйста, что предпринимать, чтобы сохранить накопление от инфляции и других возможных потерь? Вот больной вопрос, который волнует очень многих. Что вы можете порекомендовать? Ну, если совсем по-простому, самый самой... Самый базовый, так скажем, ответ на этот вопрос заключается в том, что нужно, безусловно, вкладывать деньги в разные, в разные инструменты. Этим инструментом могут быть и депозиты, этим инструментом могут быть и облигации, этим инструментом могут быть и валютные облигации, могут быть и акции российских эмитентов или зарубежных эмитентов. Здесь, ну, важно важно начать, начать и пробовать. То есть э, э, не нужно там э, ждать э, какого-то накопления какой-то большой суммы. Сейчас э, на, на фондовый рынок можно выйти там, 10, с 50 тысячами рублей. Э, не нужно э, продумывать э, сразу целую стратегию инвестирования надо начать с чего-то одного, потом добавить что-то другое и в конце концов прийти к ну, осознанному, диверсифицированному портфелю, который сохранит деньги не только от инфляции, но и там, от внезапного обрушения рубля сбережет. И вот в том числе ну, в, в самом высоком пилотаже да, он способен даже беречь от там, событий марта, да, когда фондовые рынки упали на там на, на 30 процентов, и, в общем-то, есть инструменты, которые помогают э, даже такие ситуации, даже на таких ситуациях заработать, ну или, по крайней мере, э, компенсировать эффект. Но, но это все приходит э, постепенно, ну, вернее так, э, э, лучше начать э, пораньше, и дойти до этого попозже да? чем как бы ждать и, и сидеть и вот когда ты полностью познаешь весь весь спектр инструментов в этом смысле каждый месяц который мы не инвестируем вот сейчас да, он превращается в недополученные в десятки раз больше денег в будущем потому что, ну, вот магия сложного процента, который многие говорят, она, она такова, что деньги сейчас они значительно, э, д, ну, дороже, или э, не дешевле, чем, чем в будущем, вот. Хорошо, у меня еще один вопрос на эту же тему по поводу того, что почему люди не начинают заниматься вот этими даже обучением. Существует распредел... распространенное мнение, что это очень сложно. Что вы можете сказать, как, ну, справится ли любой человек со всем этим умением инвестировать, или это все-таки действительно какие-то сложные ну, курсы необходимо пройти? Я уверен, что э, тот, тот материал, там, про который мы рассказываем, и тот материал, который там коллеги э, рассказывают, он, в принципе, по силам любому. Понятно, что, ну, иногда нужно очень хорошо там задуматься и, собственно, посидеть там, послушать несколько раз и разобраться. Но в целом это все несложные вещи. Их есть такая, такой, как бы, профессиональный сленг у там, финансистов, трейдеров и так далее, который очень осложняет, ну, на самом деле, гораздо более простые вещи. Хотя есть и очень сложные инструменты, ну, в которые там, ни новичку, ни, ни обычному инвестору оставаться не стоит. Вот. Я думаю, что понять можно, ну, и разобраться можно. Я думаю, что э, здесь основное это, — это как бы страх того, что ну, деньги — это вещь серьезная, и, э, собственно, можно много чего наворотить. Э, здесь я бы просто советовал, ну, условно, э, э, если вы что-то понимаете разобрались в этом, да, то вот вот этим и пользуйтесь. Если вы чего-то не понимаете, то не нужно, ну и не можете разобраться, то, то не нужно ну, в это дальше углубляться. Сейчас, опять же, на рынке есть много инструментов, для которых нет, не нужен анализ какой-то серьезный, да, есть так называемые биржевые фонды. По сути дела, вы покупаете... Средь, среднестатистический рост всех акций на бирже. Вот, если все акции растут, значит растет и, и ваша, вот вот, ваш, ваш портфель, ваша бумага. А если все акции падают, то и она падает. Вот, можно просто историческую посмотреть, исторический график, посмотреть ну, какой максимальной возможной просадкой, какой в общем и целом если опять же в долгосрочно инвестировать рост и и не разбираться там отдельно что такое э, облигации как они работают не разбираться как, э, какая компания там недооценена или переоценена это все в этом все можно разобраться но иногда как бы я понимаю что у людей в общем есть свои, свои, свои интересы своя сфера э, того что им нравится чем он хочется заниматься, и деньги зачастую это не та сфера, в которой многим людям хочется э, сильно погружаться, и это не обязательно. Можно э, вполне э, ну, как, какую-то часть э, э, всего этого объема информации понять, разобраться, и этого будет достаточно. Я прочла совсем недавно, освежала в памяти, что буду Шефер говорить по этому поводу, и. Он сказал такую фразу, что анализировали специалистов, которые вкладывают деньги в какие-то акции, и предлагали... Контрольная группа была обезьян, которые бросали дротики в бумажки с названиями предприятий, в которые стоит вкладывать. И там через какое-то время, я не буду врать через какое, но когда провели анализ, оказалось, что это приблизительно одинаковые результаты получились. Он оставил это без комментариев. То есть, ну, намекнул по поводу того, что это делать просто, и любой человек справится с этим. Так что вот такой интересный взгляд. Есть очень простое объяснение. Оно лежит не в том, что обезьяны умные, а профессионалы глупые. Конечно. Оно лежит в том, что обезьяны сделали свое решение один раз. У них была возможность ошибиться, была возможность не ошибиться, но они это сделали один раз. Профессионалы в силу своей профессиональности вынуждены принимать на много порядков больше решений, чем обезьяны. Они формируют, ребалансируют и так далее портфели очень часто. Поэтому шансов ошибиться у них просто гораздо больше. И вот это вот накопленные ошибки в паре с теми, опять же, комиссиями, которые они берут и за правильные решения, и за ошибочные. Они не делят их. Не то, что они берут деньги только за правильные. Это все как бы играет в минус. Поэтому, да, очень-очень популярная стратегия заключается в том, что э, бери и держи. Что бы ни происходило на рынке долгосрочно, он, он всегда, ну, отыграется и, и вырастет. Да, Будда Шефер дает такую рекомендацию, что если вы не знаете акции какого предприятия покупать, то пойдите в магазин. Обведите глазами ту продукцию, которую вы любите, там порошок какой фирмы, там кофе какой фирмы, и купите их акции, и так у вас все будет хорошо. Ну, вот как-то так, Илья. Такой вопрос. Ну, тут вопрос немножко, тут не вопрос просто рассуждения, а я хочу вас спросить, как вы относитесь к кредитам потребительским? Считаете ли вы это добром или злом? У меня есть своя позиция по этому поводу. Мне интересно ваше мнение. Я не считаю это безусловным злом. Я считаю это инструментом, который нужно просто очень тщательно взвешивать. Я не считаю злом кредитной карты, потому что это, это инструмент, которым если правильно пользоваться, то можно ну как-то можно Немножко по -по пограбить банк, если банки очень часто наживаются на, на них, на, на, на нас, вернее, на людях, на клиентах, но иногда они дают возможность немножко умножиться на, на них. И кредитные карты — это одна из таких возможностей. Просто этим инструментом нужно пользоваться очень аккуратно и, и всегда понимать, ну, за что вы переплачиваете. То есть если, если вы понимаете, за что вы переплачиваете, готовы переплачивать столько, сколько, собственно, необходимо, то если это ваше сознательное решение, то это, это нормальный инструмент. Очень часто просто люди ну, этого не осознают, и в этом большая проблема, что недостаток осознанности, он людей вгоняет в вот, в такие э, неприятные истории, потому что как, опять же известное выражение, что э, берете чужие деньги, да, отдаете свои, вот, отдавать очень э, свои очень бывает жалко. Вот, и поэтому э, происходят там просрочки, штрафы, и в итоге стоимость кредита ну, очень сильно вырастает. – Да, совершенно верно. Я э, видела очень много случаев, когда люди именно из-за своего недостатка осознанности, от недостатка образования попадали в очень жесткие кредиты, в кредитное рабство. Потом они брали новые кредиты для того, чтобы погасить старые кредиты. И это, конечно, превращается просто в в ужасные, в ужасные события, и людям даже приходится оформлять банкротство. Кстати, вот событие карантина очень сильно тоже подорвало для многих их финансовое положение. И, конечно, первая мысль, которая у меня была, когда все это началось, что... про подушку безопасности и про то, что А я говорила. Что подушка, ну, к сожалению, да, ну, но что поделать? К сожалению, очень многие люди оказались в вынужденных ситуациях, когда приходится брать кредиты. И, к сожалению, не все банки идут на уступки, не все банки идут на кредитные каникулы, но мы можем об этом только порассуждать, хотя я уверена, есть возможность решить это каким-то мирным путем. Так. А вот, кстати, тут такой вопрос: стоит ли вообще копители лучше использовать западную систему, все в кредит? Американская система жизнь в кредит, все в кредит. Что вы можете об этом сказать? И я сюда же еще хочу добавить, что в Америке, да и в Европе, люди привыкли считать годовой доход. Я там зарабатываю, условно, 200 тысяч долларов в месяц в Америке там, или 100 тысяч долларов о, в месяц. Ну, хорошая деворочка! Или в год, да? А у нас так не принято, потому что у нас какая-то то ли нестабильность до такой степени, что люди не знают, сколько они за год заработают, то ли неверия, то ли непонимание. И ну, вот как, как? Я думаю, что это... Объясняется тем, что просто работодатели в, в Америке номинируют зарплату в долларах, в, в годовой зарплате, да, когда делают предложение, mm -hmm. у нас всегда традиционно в рублях. Что касается вопроса: жить в кредит или, или копить, ну Смотрите, здесь сложно дать однозначный совет. Да? Например, ипотека, даже с текущими небольшими ставками, означает историю про то, что вот вы можете ну там, либо 10-15-20 лет копить, ну, может быть, 10 лет копить хорошо и, и жить как-то не очень хорошо, либо э -э, купить квартиру в ипотеку и вселиться, и жить хорошо, но потом еще там 15-20 лет платить. И если, э -э, если по посчитать, да, или хотя бы просто посмотреть в кредитный договор, э -э, то можно увидеть, что да, вы могли бы две квартиры, э -э, но ну, если не, э -э -э, ну, может, полторы или там существенно лучше да или даже две, если там этот долгий кредит а, mm -hmm. купить за эти деньги да просто потому что вот процентная ставка умноженная на столько лет дает вот такие вот цифры да. и если вы понимаете это, если вы готовы на это ну вернее тут вопрос да на что вы готовы хотели ждать если вы понимаете что что, ну вот сколько вы переплачиваете, если вы с этим согласны, если вас это не будет мучить потом по ночам и так далее, то окей, ну значит, это хорошо. Но ну, единственное, что опять же нужно подумать, это о том, что есть валютные риски, да, валютные ипотечники, как, как мы помним, да уже не один раз несчастные люди, на протяжении последних 15 лет вот нужно помнить про эти риски нужно помнить про риски того что вы можете там на несколько месяцев лишиться работы и у вас должна быть возможность эти кредиты ну то есть нельзя брать на, на все деньги условно вот то есть нужно просто все все факторы постараться учесть которые могут сыграть в минус. И если, если это, опять же, окей, если это тот там те жертвы, на которые вы готовы пойти, то, ну, значит, для вас это нормальный подходящий инструмент. Очень правильное замечание по поводу слова «если». Вот если вы к этому готовы. К сожалению, многие люди думают, что им это будет окей. Но когда они окунаются в это, и когда эта ипотека длится 20 лет, и у них меняется уровень доходов, колеблется, то они зарабатывают больше, то они зарабатывают меньше. Это очень психологически многим людям пережить. Они думают одно, да, рассчитывают одно на одно, а получают в итоге другое. И их психологическое состояние не соответствует реальности потом. Или люди идут действительно на неоправданные риски, когда, например, работает только один человек в семье, например, мужчина работает, женщина сидит в декрете, они берут кредит, потом что-то происходит, и мужчина лишается работы. Это, конечно, потом вырастает в какую-то тяжелую моральную ситуацию. Поэтому, конечно, когда люди берут кредиты, необходимо очень сильно подумать, хотите ли вы испытывать вот эти вот психологические качели. Илья, я... наше время подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на эфир. Какое бы пожелание вы могли оставить моим зрителям, нашим слушателям. Что вы можете им порекомендовать сделать в первую очередь для повышения своей финансовой грамотности? Может быть, какие книги почитать? То, что к вам на курсы нужно идти, это совершенно однозначно. Я уже всем рекомендую. Ну, что касается книг, об этом тоже у нас можно почитать в Инстаграме «Правила денег». И и, собственно, про книги, и про полезные блоги мы там рассказываем. Я бы хотел призвать всех посмотреть на текущую ситуацию в таком ключе, что всякие, всякие неприятные ситуации, они, они случаются, они ну, приносят какие-то неудобства, безусловно, и, и потрясения. Но при этом тот опыт, который мы проживаем, он делает нас более готовыми к будущим потрясениям, которые могут быть возможно еще, еще хуже, еще страшнее в следующий раз. Нужно просто не забывать о том, что, что всякое может случиться, и хотя бы какой-то набор условно, планов Б, В, Г и Д иметь. И если вы, ну, находитесь не в состоянии, как бы, иллюзии, да, то, о чем вы говорили, в, в более-менее гармонии с реальностью, то у вас, у вас есть план, и он может корректироваться, но вы в целом не будете испытывать такого стресса, как, как, как если бы Uh, ну, были совершенно оторваны от реальности. Поэтому uh, uh, uh, читайте книги, uh, безусловно, там проходите курсы, uh, но больше, наверное, думайте о том, как вообще, um, как ваши, uh, ну, как будет выглядеть, как возможно, uh, каким, возможно, будет ваше будущее, uh, какие сценарии. И об этом нужно думать, и это защищает очень сильно, может быть, больше, чем какая-то практическая информация, именно какой-то внутренний настрой на, на возможный сценарий. Спасибо вам большое. Было очень интересно и познавательно. И я думаю, что еще будет повод нам с вами увидеться. Надеюсь, До скорых встреч. Было очень интересно, спасибо. Счастливо.